Всем здорова, народ, с вами, кстати, я, Тимур Лаев, и сегодня я хочу вас поздравить с Новым Годом. Ну, пока еще не наступившим, но скоро уже будет у нас, так что, понимаете, надо подождать немножко, и будем открывать уже подарки. Может, уже кто-то открыл, я уже открыл свои подарки, честно говорю. Я обрадовался теми подарками, так что вы, если вам от... не открыли еще, так что подождите, ваши подарки будут. Я чувствую, Дед Мороз вас любит, потому что вы себя хорошо вели. Ты точно себя хорошо видел, А то я у тебя узнаю. Ну и вот, такие дела. Что про 2017 год? 2017 год вышел очень хорошим. Там было... Больше, ну, Были хорошие моменты, хочу сказать, больше хороших. Нет, было 50% хороших моментов, плохих. Так что, тут однотипно. То есть, было все хорошо, было иногда бывало плохо. В том смысле, даже вот сейчас у меня, вот видите, слышите, у меня <как> голос сорвало, я сейчас говорю почти что как тихо, но я вам все равно пытаюсь что-то объяснить, попытаюсь не нарвать голос. Так, в чем-то, даже в том году, когда я снимал видеоролик, но ну, это было в 2016 году, у меня случилось так, что я заболел полностью, и сидел, типа я быстро выпил этот и что-то я, в выпил и быстро пошел снимать вам видеоролик. Сейчас у меня такая же проблема, так у меня сейчас уже с голосом. У меня вот либо ломается, либо у меня дико болит горло. <coughs> вот я не могу так очень много говорить из-за того, что мне болит горло. Ну, плюс у нас хороший момент это то, что у нас есть теперь микрофон. Наконец-то я... Мой подарок данного микрофон БМ-800 со штативом, с, э, со всякими прибамбасами. Я вам покажу в понедельник, 1 января. Я думаю вечерком там как-то закинуть вам видеоролик, показать, как я... Что у меня с ним получилось, что это за микрофон и прочее, и прочее. Ну и покажу свои подарки в понедельник, потому что у меня сейчас времени нет. Я сейчас буду праздновать с родственниками, как вы сами понимаете. Ну и так далее. Что я хотел еще сказать про 2017 год. 2017 год это... Даже не могу вам полностью сейчас рассказать. 2017 год нас порадовал тем, то, что наконец-то... Э... Ну, наконец-то то, что у нас набралось 100 подписчиков, это уже радость большая мне в вот 2017 году. Я думаю, мы не будем собирать, то есть мой канал умрет, как это бывали все остальные каналы, они начали заводить... Ну, сначала начали, начали, потом все бросили, и все, и канал закрылся. Нет, я делал, дел получил 100 подписчиков, я уже обрадовался этому, уже. Это, значит, такой маленький подарок на Новый год. В 2017 году были прикольные ММАсики, как я помню, че пацаны аниме или прочие, такие вот эти ММАсики меня очень радовали, и сейчас радуют. Я даже сейчас в школе вспоминаю, как я вот... Да, блин, еще... Сейчас... Такой человек, который еще скучает по школе. Зашибись! Нашлись такие кандидаты. Еще хотел бы вам сказать то, что. Не то, что я скучаю по школе. Я люблю школу. И мне очень нравится учиться. Блин. Человек, которого первый раз хочет учиться, это серия фантастики, прям. Это серьезно, я хочу учиться, я прям. Люблю это делать, хотя мне иногда получается плохо, то есть у меня бывает 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 4, потом у меня выходит на четверки, пятерки, Ну, все равно мне нравится учиться, я хочу учиться и хочу, как сказать, получить, после ш... ну, окончить 11 класс, закончить УГ или там ЕГ, это уже неправильно, не знаю, а то уже... Как мои родители говорили, у них не было этих глупых ЕГЭ, УГЭ, которые вот вообще не, не были им нужны. Но сейчас закон принял такое, что им нужен этот УГЭ ЕГЭ. В 2017 году, ну, такую уже сейчас вспомнил, были офигенные компьютерные игры. Хотя было иногда много трэша, но да какая разница. Все равно было очень много видеороликов, которые просто взрывали мне мозг, они а не то, что были не то, что такие графические хорошо сделаны, они были хорошо поданы музыкой, были хорошо поданы э, сюжетом. Я не говорю про Call of Duty V-V-I-I. Не-не-не, Zival Vision 2, к примеру, Life is Strange, которая вышла недавно, она мне, я сейчас буду снимать для летсплей, если вы хотите, чтобы я снял по ней летсплей, то нажмите на лайк и напишите в комментариях. Ну, если вы получите, ну попробуйте, пожалуйста, если вы хотите летсплеев. У меня теперь наконец появился микрофон. Сейчас будет записывать все в 60 чисто кадров на высоких настройках. Прямо все. Все будет супер-супер-пупер классно просто. Чуть не забыл, что плохое в 2017 году случилось. У меня случилось так, что Тимур Геймс, этот канал, который у меня был, он у меня не нерабочий, то есть это не мой теперь, это не канал, это даже уже все, это просто какой-то аккаунт брошенный. Я не могу на него зайти, я не могу на него что-то с ним сделать, не могу с ним даже поменять шапку, я не могу физически, я не могу ничего с ним сделать. Из-за того, что типа там... У вас, пароли, пароль, у вас неправильный пароль, я менял пароль, потом у вас неправильный имейл поставил тот email, у вас неправильный телефон, поставил, ну, то есть мне поменял сим-карту, потом туда-сюда, короче, суть такова, то что этот карт аккаунт YouTube говорит, он уже нерабочий то есть все, мне не работает он и все, я такой думаю, себе в 2017 году мне все украдон, сняло прям. Ну я такой думаю, ну если у меня остался лайф канал, может вам понравится Life is Strange. Потому да, что это игра про нас, про студентов, которые Или иногда, может, курили Марихуану, пили там. Это вот, знаете, про чисто. Про нас рассказывается. То есть рассказывается про нас маленький такой сюжет, который будет с завязкой всю историю. Ну, еще что-то я вам хотел сказать, то что. 2017 год это.. Давайте не будем уже говорить про 2017 год, потому что у меня уже язык заплетается говорить о нем. Нет, по правде, да, интересно, 2017 год уже уходит, плохо, все пум-пум-пум-пум-пум. Но понимаете, 2017 год это не только еще 2018, 2019, 2020. Я жду, что в 2018 году, чтобы он когда уже будет, я жду, чтобы было больше положительных моментов, были больше красок было в моей жизни, больше там у образования, у любви, здоровья и больше, ну, сами понимаете. С наступающим Новым Годом, желаю вам всегда всего хорошего, вам был, как всегда, Тимур Лайв, всем удачи, пока-пока.